Доступно. Как вы знаете, я очень часто готовлю различные мясные закуски. И сегодня я предлагаю для вас отличную колбасу в домашних условиях, которая стопроцентно заменит магазинную. У меня дети обычную домашнюю колбасу не очень любят, а такая полностью напоминает магазинную, но сделана с мяса и без каких-либо химических добавок. Начнем с того, что я беру мясо. Сегодня у меня это свинина. Я использую свинину не самую постную. Какое есть мясо, какая часть, такое использую. Слишком много жира не берите. И, конечно же, очень сухое мясо без сала тоже будет мне хорошо. Я мясо нарезаю вот такими вот ломтиками. У меня это задняя часть. Но как вы заметили, мясо довольно-таки сухое, поэтому я на 2,5 килограмма мяса взяла еще 250 грамм сала. Но это сало тоже идет с прослойками мяса. Сала постаралась нарезать мелким кубиком. Это просто будет красиво смотреться в разрезе. Все, мясо подготовлено. Это у меня заняло несколько минут. Тем более мясо, если вы чуть-чуть подморозите, его будет очень удобно нарезать. Из специй я сейчас буду добавлять только обычную поваренную соль, нитритную соль и мускатный орех. Именно нитритная соль придаст вкус такой магазинной колбасы, вкус ветчины. И также я добавляю еще перец по вкусу. Вообще пропорции на каждый килограмм мяса нужно брать 10 грамм соли. Но я всегда добавляю по вкусу. То есть у меня здесь 2,5 килограмма мяса, поэтому я добавляю 10 грамм нитритной соли. А обычную соль я уже добавляю по вкусу. Сейчас все очень хорошо перемешиваю. Накрываю мясо, вот так вот уплотняю и отправляю в холодильник минимум на сутки. Скажем так, чем дольше колбаса будет стоять, тем лучше. Но больше трех суток я не рекомендую, чтобы мясо стояло. Посмотрите, у меня прошли ровно сутки. Мясо приобрело совершенно другого цвета и сейчас я буду дальше с ним работать. Я взяла чуть меньше половины фарша и его пропущу через самые мелкие сито мясорубки. Вначале пропускаем чеснок по вкусу, его вы можете заменить и на сухой чеснок. Получившийся фарш отправляем к порезанному мясу. И кстати, друзья, на этом этапе я пока готовился фарш, я взяла кусочек мяса и поджарила, попробовала. И для меня было недостаточно соли, поэтому я добавила соль еще. И теперь все очень интенсивно, вымешиваю минуты 3-4. Вымешиваю очень хорошо и я смотрю, что мясо, фарш у меня такой сухой, суховатый. И я сейчас добавлю очень холодной воды. Воды на эту порцию я добавила где-то 150 мл. Вы также смотрите по ситуации, все зависит от мяса. Еще раз пробуем, снова-таки мне не хватает соли. Поверьте, друзья, если вы добавите мало соли, и у вас колбаса получится тогда невкусная. Лучше потратьте 2 минуты, поджарьте тот кусочек мяса и попробуйте по своему вкусу. В итоге у меня ушло на эту порцию 10 грамм нитритной соли и 15 грамм обычной соли. Только не берите едированную соль, иначе у вас мясо будет черное. И также очень важная часть это оболочка. Вот смотрите, это у меня свиная кишка. Я ее покупала в интернет-магазине, где все для колбас. В вот в таком вот виде она приходит. Я там беру и тонкие кишки для колбасы, эти идут диаметром потолще, я специально брала для такой колбасы. Они вот такие подсушенные в соли, перед тем, как их использовать. Я где-то на 2 часа хорошо промываю и замачиваю в воде. На это количество мяса у меня ушло чуть больше метра кишок. Вы можете дальше использовать мясорубку и с помощью мясорубки начинять кишку. Но я же начиняю все руками. Вы так колбасу начините намного плотнее. Да, вы потратите время на минут 10 больше, но результат того стоит. Поверьте, мясорубкой вы так хорошо не набьете кишку. И вот я решила еще вам показать, что если у вас нет такой оболочки, попробовать и приготовить это все, к примеру, в рукаве для запекания. Я мясо разделила на 4 примерно одинаковые части для того, чтобы сделать 4 палочки колбасы. Вот смотрите, я с этой, что в рукаве тоже немножко повозилась, постаралась максимально плотно ее уплотнить и сделать плотную колбасу. Завязываю, обрезаем края и вот такие четыре палочки колбасы у меня получилось. Они довольно-таки достойные, на вид они уже мне очень нравятся. И это все я отправляю в холодильник еще на ночь, лучше на сутки, но у меня простояло все в холодильнике ночь. На следующий день я снова-таки все вынимаем с миски, все уплотняем, завязываем. И посмотрите, эта кишка, если ее положить на бок, она становится круглая. Но я хочу, чтобы у меня получились такие прямые палки колбасы. Поэтому я их вот таким вот образом выкладываю на противень и прижимаем. И обязательно перед тем, как отправить в духовку, я их прокалываю с помощью иглы. И смотрите... Духовку я не разогреваю. Отправляем колбасу в холодную духовку и выставляем температуру 50 градусов. И вот таким вот образом у нас колбаса нагревается 1 час. Через час я поднимаю температуру в духовке до 80, максимум до 90 градусов. Это очень важно, если вы хотите получить вкусную, качественную колбасу. И так держим 3 часа то есть уже в итоге фактически 4 часа 50 градусов и 90 градусов через 4 часа я вынула из духовки колбаска уже подсушилась и я решила, чтобы она подсушилась еще и с второй стороны вот так вот перевернуть я отправила еще в духовку на 2 часа то есть в итоге у меня колбаса провела в духовке 6 часов и вот посмотрите, та колбаса, что в рукаве там внутри образовалась очень много сока колбаса считается готовой если внутри колбасы температура достиг 70-72 градусов но так как не у всех есть градусник я вам предложила альтернативный вариант чтобы вы были полностью уверены в том что ваша колбаса приготовлена именно придерживайтесь моих советов и у вас она приготовится 100% и уже всем не терпится прошло буквально минут 15 как я вынула эту колбасу из духовки и пробуем вы знаете результат очень порадовал эта возня действительно того стоит все вкусно, очень ароматно и никто даже не понимает что она не из магазина. Она очень вкусная. Но самое главное, что здесь есть настоящее мясо. А вот эти палочки я остужала в холодильнике еще целую ночь. И я вам скажу, когда она полежит в сутки-двое, она становится еще плотнее и приобретает более насыщенного цвета. К сожалению, у меня камера не передала, насколько насыщенной получилась колбаса. И та колбаса, что в рукаве. Посмотрите, что у нас получилось. Вы знаете, что получилось неплохо, но почему-то этот сок не стал таким не застыл, как холодец, это первый вопрос. Но второй нюанс, я как ни старалась плотно все уплотнять, но не так хорошо держит форму колбаса в рукаве, нежели та, что в кишке. Конечно же, если нет оболочки, это прекрасная альтернатива, я уверена, что вы ни капельки не пожалеете, если приготовите такую колбасу.